Всем привет, вы на канале Зашумим. В этом ролике у нас речь пойдет о автомобиле Honda Fit. Это праворукая версия, скажем так, электрический автомобиль. А здесь мы будем делать комплексную шумоизоляцию салона, а также шумоизоляцию торпеды, установку подогрева руля и подогрева двух передних сидений. Начали мы работать с торпеды, значит мы ее демонтировали. Что мы будем здесь делать? Значит, ну, как обычно, все, вся проводка, которая здесь присутствует, мы ее а, заклеим шумопоглощающим материалом. А, зону от, торп... от лобового стекла и вниз мы обработаем сначала в виброизоляции, потом шумоизоляционным и шумопоглощающим материалом. Вот сама торпеда. А, это верхняя ее часть. А, тут есть слой шумоизоляции, но под ним ничего нет. Как обычно, мы нанесем сначала на пластик слой виброизоляции, все воздуховоды и так далее. Мы закроем шумопоглотителем и антискриптными материалами. Точно так же, как и вот эту небольшую горку всяких разных пластмассок, это тоже все относится к торпеде. Эти все элементы точно так же будут у нас обработаны. Руль. Руль мы также демонтировали. Здесь нет штатной оплетки кожаной. Нам придется ее сделать. Улитку. Мы еще не прозванивали на момент установки дополнительного шлейфа, но об этом позже. Мы обработали э, все элементы под торпедного пространства, которые необходимы нам в нашей работе. То есть все проводки у нас э, на них нанесен антискриптный материал, моторный щит от лобового стекла. И ниже там у нас два слоя. Внутри у, на металле у нас виброизоляция. Потом идет штатная шумоизоляция, и поверх нее акустическая мембрана теперь сама торпеда верхняя ее часть также обработана тремя видами материалов это у нас виброизоляция здесь у нас soft wave 15 а воздуховоды у нас полностью обработаны бета-софтом здесь у нас находится центральная консоль она также внутри, с внутренней стороны обработана полностью вот эти вот элементы торпеды, нижней части торпеды, обработаны у нас виброизолятором и софтвейвом. Та часть внешняя, которую мы потом будем видеть, сидя в салоне, все ее стыки, вот эти вот элементы, здесь, здесь, тут, вот это все. Это обработано также антискриптными полосочками. Сюда будут вставляться штатные элементы декоративные, и чтобы они у нас не издавали звуков, все это необходимо обработать антискриптным материалом. Шумоизоляцию мы начинаем обычно с крыши. На металле ее совсем нет, но немножко завод ее положил на декоративной части потолка. Наш же вариант – это двуслойная обработка. Первый этап – это виброизоляция металла с помощью виброизолятора Viper. И последующая обработка шумопоглощающим материалом – это у нас Comfort Mat SoftWave 15. Как обычно, мы не обрабатываем ребра жесткости. Далее мы переходим к обработке пола и багажника. Наш вариант обработки пола и багажника – это многослойная обработка. Первая из них – это виброизоляция, в которой мы обрабатываем все поверхности. Это арки, это боковины, пол в багажнике, а также пол в салоне и зона под задним диваном. Как обычно, мы не обрабатываем места крепления сидений и конкретно в этом случае зону, где находится батарея. Далее мы переходим к шумоизоляционным слоям. И основной материал при шумоизоляции пола – это у нас интегра. Она наносится поверх нанесенной ранее виброизоляции и закрывает собой также практически всю плоскость поверхности пола. В багажном отсеке мы наносим два вида шумоизоляционных материалов, связано это с технологическими особенностями этого автомобиля. А в салоне на полу поверх нанесенной ранее Интегры, мы используем слой акустической мембраны и ей закрепляем полученный ранее эффект. Эту мембрану мы наносим практически на 100% поверхности пола, включая даже штатные шумоизоляционные покрытия в торпеде. Далее мы переходим к обработке дверей. Обработку дверей мы производим в 4 слоя. И первым слоем наносим виброизоляционный материал Comfort Mat Viper, который поверх закрываем шумоизоляционным материалом Интегра. Носим мы эти слои на всю плоскость, исключая ребра жесткости и усилители. А все технологические окна мы закрываем также виброизолятором. Чтобы обшивки дверей не издавали лишних звуков и не скрипели, обрабатываем мы их шумопоглотителем Wave 15. А еще мы не забываем обрабатывать крышку багажника и капот. Они все в один слой виброизоляционным материалом. А тем временем, пока идет шумоизоляция дверей, наш мастер Дмитрий в нашем отделении ателье занимается внедрением элементов подогрева руля в сам руль. Это очень скрупулезная операция, ввиду того, что сами нити подогрева крайне-крайне тонкие и повредить их очень легко. Далее по лекалам мы сшиваем новую оплетку из натуральной кожи, одеваем ее на обод руля поверх нанесенных ранее элементов подогрева и тщательно приклеиваем. И переходим к заключительному этапу. Это ручная сшивка кожи на ободе руля. Это долгая и скрупулезная операция, но без нее, к сожалению, качественно выполнить перетяжку руля невозможно. А вот и готовый результат нашей работы. Кнопку включения подогрева мы разместили на кожухе рулевой колонки. Она имеет два положения и имеет подсветку красного цвета. На этом все. Спасибо за внимание и ждем вас в следующих роликах. С вами был Александр. Зашумим.